Пора вставать, Елена. Наступил 7409 день моего путешествия. Сейчас, Сейчас ты увидишь первого человека в своей жизни. Киберинженер 11 бета 57 Елена. Вы мой первый гость. я здесь ненадолго. Я попала на корабль еще ребенком. Мне будет сорок, когда я его покину. Мы никогда не задумывались, каково этим квозиастронавтом симулятор. Ты о чм? Я о живых людях. Эти домой и отдохни. Не забивай голову, Ирандаль. Знаю, это прозвучит как полнейший бред, но за этой дверью на самом деле Земля. В 2017 году... Ты ученый, а ученый не должен влюбляться в подопытную крысу. Прости меня. Откроет путь. Помните, они нужны мне живыми. Особенно она. К свободе. Бежим! Бежим! Иногда то, что кажется простым, оказывается самым сложным. Я готов целую вечность смотреть в твои глаза. Орбита 9. В кино с 15 июня.